Чувственная весна. Любава Белькова. Весна. Прекрасных. Чувств полна. Дарует. Дивное волнение. И. С ней. Кудесница луна. Неповторимых звезд свечение весное сердце встреча ждет любви цветов а, -а, а время мчится чудесен чудных чувств полет вновь ничего не повторится Волшебна музыка Звучит Сердце влюбленных В единение И Счастье диво сотворит Неповторимые мгновения Минут счастливых Полноту Горячих поцелуев Нежность и чувств весенних чистоту, эмоций радужных безбрежность, сердце навстречу распахнуть, Весною хочется с волнением В любви прекрасен жизненный путь, Неповторимое свечение любава белькова чувственная весна любава белькова весна прекрасных чувств полна дарует дивное волнение Ии, с ней, Кудесница Луна, Неповторимых звезд, Свечение. Весною сердце, Встреча ждет любви, цветов, А, -а, -а. время мчится. Чудесен чудных чувств. Полет. Вновь ничего. Не повторится. Волшебная музыка. Звучит. Сердце влюбленных Вединение. Ии. Счастье Дива сотворит. Неповторимые мгновения. Минут счастливых, полноту, горячих поцелуев нежность, и, -и, и, чувств весенних чистоту, эмоции радужных безбрежность, сердце навстречу распахнуть, весною хочется с волнением, в любви. Прекрасен. Жизнь и путь. Неповторимое свечение. Любава Белькова. Чувственная весна. Любава Белькова. Весна прекрасных, чувств полна, дарует, дивное волнение, и, с ней, кудесница луна, неповторимых звезд, свечение, весною сердце, встреча ждет, любви, цветов, Аа. Время мчится. Чудесен чудных чувств. Полет. Вновь ничего. Не повторится. Волшебна музыка. Звучит. Сердце влюбленных. В единение. И... Счастье Дива сотворит.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 Прекрасных чувств полно дарует Дивное волнение И с ней Кудесниц Луна неповторимых звезд Свечение весное сердца Встреча ждет Любви Цветов. По. Время мчится Чудесен чудных чувств Полет.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 неповторимые мгновения, минут счастливых, полноту, горячих поцелуев, нежность, и чувств весенних чистоту, эмоции радужных, безбрежность.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 В любви прекрасен жизни путь неповторимое свечение Любава Белькова.